Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня э, мое видео будет о кофейном дереве. Я его приобрела два года назад. Покупала я кустиком. Были саженцы такие небольшие в Леруа Мерлен. Я купила, но решила этот кустик рассадить. У меня даже есть видео на канале, если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. И с этого кустика, я помню, их разделила, у меня, наверное, штук 17 было. Ну, там разные, кто-то маленький, кто-то побольше, кто-то совсем кроха, ну, в общем, 17. И вот из 17 после пересадки, через какое-то время, осталось 10 кустиков. Потом спустя какое-то время еще осталось 5. И вот э, на сегодняшний день у меня одно деревце. Но оно, посмотрите, какое красивое. Пушистое. Цвело. У меня даже здесь, вот, пожалуйста, зернышки зеленые вот растут, кофейные. Здесь у меня, видите, какие зреют кофейные зернышки. Прям вообще, листья какие красивые. Из личного опыта я скажу, кофейное дерево любит светлые места и любит, чтобы на него даже попадало такое солнышко, но не прямые солнечные лучи. Любит опрыскиваться, любит теплый душ. И раз в месяц я его опрыскиваю, лимонный сок развожу, водички теплые и опрыскиваю. Он это любит. И не терпит, когда его переставляют с места на место. То есть он у меня стоит. Вот на одном месте. Это сейчас я на время съемок его, конечно, забрала, а так он у меня стоит. В конце видео покажу, где он у меня стоит. У него там светло, хорошо, и мне нравится. Вот прям кустик такой попал, экземпляр такой прям хороший. Он очень пушистый, очень пушистый. Я прям довольная. А почему я рассадила этот кустик? А, потому что хотела вырастить деревцем. А когда кустиком, вот они растут, их несколько, там не получится тогда деревцем. Они так кустиком и будут расти. Но из этого кустика выживают только сильнейшие. То есть если какие-то маленькие, они погибнут, а такие, которые побольше, они будут бороться тоже между собой. Потому что все-таки в природе кофейное дерево вырастает очень большое. Конечно, кофейное дерево любит удобряться. Я его удобряю, развожу биогумус, а у меня в жидком. Потом у меня здесь есть конский перегной. У меня здесь есть. А, и иногда... А, подожди. И еще я его подкармливаю хилат железом. Кофе любит железо. Даже требует, могу так сказать. И чтобы вот листики выглядели очень хорошо, раз в месяц для профилактики я его подкармливаю. Таким удобрением тоже. Поливаю я его по мере пересыхания верхнего слоя грунта. Может быть, даже и наполовину. То есть я уже сама смотрю, я уже... Он даже бывает у меня, знаете, вот если стоит, и смотрю, что он немножко как бы повял. Вот тогда тоже поливаю. Ну, конечно, нельзя так допускать, да, чтобы стрессов не было. Я стараюсь, вот как верхний грунт, рукой порхлю чуть-чуть. Если я чувствую, что сухо, то я его полью. Поливаю я его небольшими порциями. Я много не поливаю, то есть у меня в поддон вода не вытекает. И вот как-то приноровилась, и чувствую, что ему это нравится, потому что листочек, посмотрите, вообще кончиков нет сухих. Даже намека нет на это. То есть это очень хорошо, потому что вот я даже вижу в садовых центрах, где продаются кофейные деревца, у них у всех э, именно, посмотришь, листья поврежденные прям сильно, прям кончики высыхают. И, конечно, уже никакого внешнего вида нет. Декоративность теряется у растения, Так что нужно придерживаться правил по уходу за кофейным деревом. И, в принципе, оно будет радовать своей декоративностью. А декоративность у него красивая, конечно. Листья блестящие, большие. Да еще, но ну, он цветет мелкими цветочками такими, очень ароматными. Но цветочки однодневки практически. Вот их сколько было, и везде плодики завязались. Теперь он в течение года примерно будут они вызревать. Они будут вначале зеленые, потом краснеть будут. В общем, это долго очень. Ну, думаю, на чашечку маленькую кофе, наверное, урожай сниму. Грунт я использовала универсальный. С добавлением туда Перлита, вермикулита, в общем, такое более воздушное. Можно кокосовый торф добавить. Я добавляла. И плюс я говорю, что я добавила еще японский перегной. Он как раз у меня такой уже перегнивший, такой хороший. То есть ему... я просто вижу по своему кофейному дереву, что ему очень нравится. Понравилось. Грунт должен быть рыхлым потому что он не терпит застоя влаги, не терпит перелива. И мои выводы, если, допустим, делить кустик, то это не факт, что они выживут все, то есть останется там 2-3 ну, экземпляра, это в лучшем случае, чтобы именно хорошие А так все равно стоит, потому что выращивать лучше одно дерево, чем кустиком. Оно и выглядеть будет красиво, и развиваться будет хорошо. И сейчас пойдемте я покажу, куда я его поставила, где он у меня растет. Вот здесь вот он у меня растет, здесь у меня окна в пол, здесь и солнце как бы так вскользь на него падает. В общем, место ему здесь прям очень-очень хорошее. Вот такой вот красавец вырос. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.